Привет! На трубке, как всегда, Антон. Велосипед. Казалось бы, что может быть привычнее и понятнее? Но не просто так люди даже поговорку соответствующую придумали, что не стоит его изобретать. Ей, кстати, точно не воспользовались авторы нашего сегодняшнего выпуска. Я очень этому рад. Без них мы не увидели бы столько запоминающихся, уникальных и супер крутых велосипедов. Поверьте, сегодня будет интересно! Поэтому скорее лупите лайк, тыкайте по колокольчику, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и айда начинать!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 Знаете, то чувство, когда ты так хорошо сидишь на диване, ну или лежишь, тебе прям супер кайфово и вообще никуда не хочется вставать. Тем не менее, ты понимаешь, что надо бы пойти растрястись, пойти прошвырнуться на улицу, до магазина, по делам или просто ради прогулки и здоровья. Похоже, ребят, я нашел вариант. Берете, оформляете себе подобный велосипед-диван и кайфуете до самого конца. Никуда вставать с него не надо. Заезжаешь домой, спишь, работаешь прямо на нем и не уходя с места выезжаешь из дома и едешь на прогулку. По-моему, просто идеальный вариант для лайфхакеров. Своеобразный дом на колесах получается, да? Не хватает только места для того, чтобы прям там ходить в туалет. И вообще можно забыть о живой прогулке.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 Такая же недорогая и в то же время эффектная, способная доставить море положительных и простых необычных эмоций. В остальном велосипед не имеет каких-то значительных отличий от своих собратьев, и многим уверен это понравится. Не всегда же на фриковатых транспортных средствах кататься по городу, правда? О, ну а это вообще какая-то красота, дамы и господа. Такого красивого и детализированного велосипеда я не встречал давно, честное слово. Он сделан под стиль байка, насколько я понял, под чоппер. В то же время все сделано из металла и имеет потрясающий, какой-то фантастический магический окрас бирюзового цвета. Лично мне это напоминает вселенную и космос, что-то такое. Спереди у велика красивый и яркий фонарь. На этом велосипеде, на удивление, удобно сидеть и ездить в том числе. Плюс он выглядит так, словно попал к нам из будущего. Да-да, именно из будущего, хотя странно такое говорит, смотря на простой велосипед, правильно же? В общем, не знаю, мне велик очень зашел, и я бы по-любому хотел на таком прокатиться хотя бы разок в своей жизни. Ставьте лайк, если испытываете такие же чувства на его счет. И раз уж мы заговорили о чоперах, то давайте заценим еще одну модель, которая явно претендует название велосипеда чопера. Кстати, кто не знает, что за мотоцикл я все время называю, Чоппер – тип мотика, который появился в Калифорнии в конце 1950-х годов. Он радикально отличается измененными углами поворота руля и удлиненными вилами, что делает его более вытянутым. Они могут быть построены из оригинального мотоцикла, модифицированного или построенного с нуля или, как мы можем понять, из велосипеда. Короче говоря, мне модель реально очень понравилась. Какая-то самобытная она, и в то же время уникальная. У меня подобный велик ассоциируется с тем, когда ты едешь где-то по парку и ни о чем не думаешь, забываешь обо всех проблемах и просто наслаждаешься дорогой. Как можно усложнить простую езду на велике? Кто-то скажет, что может сделать что-то с элементом езды, как на разных аттракционах-лохотронах, где нам предлагали проехать пару метров на неуправляемом велике.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 В компьютеры, в игрушки, в телефоны, во всякую гарнитуру и прочую аппаратуру. Да даже вон в велосипеды, вы представляете? И подсвечивается не железная рама или тот же самый руль, а колеса. Данный велик я понятия не имею, как сделан, но выглядит он определенно на все 100 баллов из 10. Причем главная его фишка в том, что цвет подсветки можно менять в прямом эфире на глазах у окружающих.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 Ну а всем тем, кто любит кататься вдвоем, по-любому зайдет вот такая модель велика. Она получилась довольно компактной и в то же время удобной. Людям комфортно ехать в паре, меньше усилий прикладываешь и в то же время катаешься с ветерком. Да и место в гараже такой велик занимает не сильно больше, чем обыкновенный. Напишите под видео, хотели бы вы прокатиться на таком велике с другом?